Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Дева на август 2021 года. Итак, в августе начинаются дни рождения у ранних Дев, и если вы родились в августе, то поздравляю вас с началом нового личного года. Это очень важный момент. Обязательно загадывайте желания, обязательно обозначайте планы, цели, которые хотите достичь на протяжении своего личного года, у вас обязательно все получится. В августе месяце Меркурий, управитель вашего знака, очень активная планета, он создает массу аспектов с другими планетами, это значит, что август будет подталкивать вас к взаимодействию с людьми, это тот месяц, когда не стоит отсиживаться в стороне, нужно наоборот проявлять, инициативу. И очевидно, что у многих в августе месяце будут встречи, контакты, принятие важных решений, подписание документов, бумаг. Возможно, интеллектуальная деятельность будет быть ключом. С первого по шестое число будет соединение Солнца и Меркурия. К тому же будет оппозиция к Сатурну и квадратура к Урану. Это довольно напряженное время. На первый план выйдет тема работы. В целом, работа так или иначе, это та тема, которая будет актуальна на протяжении всего месяца. Но именно в начале августа задаются какие-то основные тенденции, основные моменты, над которыми вам нужно будет трудиться. И хочу сказать, что много, многое зависит от того, как вы начнете месяц. То есть если вы сформируете список своих задач, если вы будете постепенно работать над этим списком, то, соответственно, это облегчит ситуацию. Но если в голове будет хаос, если вы не будете знать, с чем вам нужно иметь дело в этом месяце, над чем вам стоит работать, то в таком случае может возникнуть такой неприятный сумбур. Поэтому желательно вот подготовиться к августу и прописать определенные требования к себе. К слову, вот это соединение Солнца и Меркурия, а также взаимодействие этого соединения с Ураном и Сатурном может ощущаться вплоть до 11 числа. Именно поэтому очень большую роль играет ваше поведение и ваш настрой в начале месяца. С 1 по 3 число Венера будет делать Трин Курану. Это хороший период для того, чтобы испытать какие-то новые эмоции, разнообразить свою жизнь, могут быстро решаться бумажные вопросы может быть приятная новость или даже помощь со стороны вот какого-то человека в решении именно бумажных вопросов, либо вопросов, связанных с обучением. 8 числа будет «Новолуние во Льве» в вашем 12 доме. Такое «Новолуние» обычно заставляет нас взглянуть на свои желания, посмотреть внутрь себя и это тот период, когда не стоит ориентироваться на мнение других людей либо на достижения других людей. Вы должны сравнивать себя с собой вчерашним. Это то новолуние, которое заставляет как раз-таки понять вот свои истинные желания и мотивы. Но помним, что 12 дом находится напротив 6 -го. И поэтому может быть новый виток в вашей работе, особенно если у вас творческая профессия. Может быть необходимость менять работу, либо менять подход к труду, либо какие-то условия в работе. В любом случае вот определенные моменты, которые касаются вашего графика, режима, будут подлежать пересмотру. С 10 по 11 число тема отношений выходит на первый план. Венера будет в аспекте к Нептуну и Плутону. Это период очень эмоциональный, это период даже в некотором смысле конфликтный. В отношениях может быть необходимость выйти на новый уровень, опять-таки пересмотреть какие-то моменты, избавиться от иллюзий, такое тоже может быть. Если вы что-то себе придумывали, дофантазировали, дорисовывали, то в этот период придется посмотреть правде в глаза. Поэтому на самом деле очень важно в августе не замыкаться в себе, в своем мире важно выходить из вот этой зоны комфорта и все таки слушать и слышать окружающих. Тем более, что с 11 числа Меркурий будет находиться в вашем Знаке, дорогие Девы, по 30 августа. Это говорит о том, что ваши интеллектуальные способности, способности к аналитике, к тому, чтобы делать выводы, они будут усиливаться в этот период. И поэтому, если вы долгое время смотрели на какую-то ситуацию и старались не обращать на что-то внимание, то сейчас вы будете готовы как раз-таки увидеть все как есть. Поэтому для многих из вас вторая половина месяца это будет вот такой период истины, когда вы будете вот максимально трезво оценивать все то, что происходит в вашей жизни. И многие могут столкнуться с необходимостью менять планы, что-то пересматривать, уже исходя из тех моментов, которые есть на самом деле. 16 числа Венера переходит в знак Весы и будет в нем находиться по 10 сентября. Венера будет в вашем секторе финансов, поэтому период весьма благоприятный для того, чтобы зарабатывать деньги, тратиться они тоже будут легко и с удовольствием, к слову. В целом это период, когда финансы будут неотъемлемой частью отношений, поэтому вы будете нуждаться в финансовой поддержке со стороны вашего партнера. В целом в этот период любые финансовые дела будут решаться намного легче и эффективнее, сообща. То есть старайтесь не взваливать все на себя, старайтесь распределять вот обязанность, обязанности финансовые с вашим партнером. 19 числа Меркурий будет в соединении с Марсом в вашем знаке, в вашем первом доме. Это одно из самых сильных соединений этого месяца. И хочу вам сказать, что оно, во-первых, будет подталкивать вас к чтобы что-то делать, то есть может вот возникнуть такое ощущение, что вы засиделись, что слишком долго вы тянете какую-то тему, и пришла пора решить этот вопрос. Но с другой стороны, это очень конфликтное соединение, поэтому вы можете в этот период быть склонными к тому, чтобы провоцировать ссоры, конфликты. И если у вас есть разногласия с какими-то людьми, то в этот период это все будет обостряться. Учтите этот момент, старайтесь все-таки эту энергию направлять на действие, а не на то, чтобы выяснять отношения с кем-то. К слову, это соединение будет ощущаться вплоть до 24 числа. И это период, когда вам нужно быть... Держать свои эмоции под контролем, быть внимательнее к себе и своим реакциям. Но в то же время это прекрасный период для начинаний, для того, чтобы дать старт чему-то новому в вашей жизни. И если у вас не рождения, как раз вот в этот период по 24 число, то вот эта энергия интеллектуальной активности и в то же время конфликтности будет с вами на протяжении всего года. Так как этот момент попадает в ваш соляр. 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем девятом доме, и это может дать неожиданное решение вопросов, связанных с поездками и обучением. Это может дать спонтанную поездку куда-то. Это может быть, например, горящая путевка или это может быть неожиданное предложение от кого-то из знакомых куда-то съездить. В любом случае, вот целый месяц эта энергия все равно будет присутствовать, так как Уран целый месяц очень медленный, и он будет однозначно акцентировать ваше внимание на теме бумажных вопросов и поездок. К тому же Уран разворачивается в аспекте к вашему правителю Меркурию, поэтому будет присутствовать и интеллектуальная деятельность, и ваше желание что-то менять. Поэтому многие вот девы могут переживать август с таким внутренним ощущением, что слишком много однообразия в жизни, рутины, и пора уже что-то менять, пора вот смотреть правде в глаза и внедрять перемены в те сферы, в которых давно уже ничего не происходит. 22 числа будет полнолуние водолея в вашем шестом доме. К слову, это уже второе полнолуние в этом же знаке. В предыдущем месяце тоже было полнолуние водолея. И оно создает акцент на тему работы и здоровья. Поэтому два месяца подряд у вас может быть э, вот... Э, Какая-то тема повторяться может. Это решение вопросов, связанных со здоровьем, с вашим самочувствием. Если что-то беспокоит, обязательно исследуйте этот вопрос, обращайтесь к врачу. Но также полнолуние может кульминировать определенные вопросы по работе и может подталкивать к тому, чтобы менять работу, либо пересматривать вашу рутину в каком режиме, в каком графике вы живете, а также сколько времени вы тратите на тот или иной вид деятельности. 23 числа Венера будет делать ринг Сатурну. Это хороший аспект для решения рабочих вопросов, для того, чтобы, скажем так, выполнить ту работу, которую вы делаете давно, которую вы уже должны отдать. Это также аспект, который может активизировать вот тему возврата долгов. И если вы кому-то должны, вам нужно будет это отдать. Если должны вам, то тоже будет легче вот, воздействовать на этого человека и вернуть свой долг. 25-26 число — также весьма напряженные дни в плане взаимодействия с окружающими, так как Меркурий будет в напряженном аспекте к Нептуну, а также в аспекте к Плутону. Вообще в этот период могут опять-таки быть вот такие ощущения, когда вопрос ребром стоит в отношениях. Поэтому если у вас какая-то тема не удовлетворяет в отношениях, в общении с кем-то, то вы будете готовы, скажем так, либо точку в этом вопросе поставить, либо как минимум, по душам это обсудить. Так что в целом этот аспект на самом деле полезный, и он поможет вам разобраться в какой-то ситуации, которая вас на самом деле не удовлетворяет. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется полезным для вас. Желаю вам прекрасного августа. Несмотря на такие аспекты, старайтесь извлечь максимум и действительно меняйте то, что вас не устраивает. Будем с вами на связи. Пока-пока!